всем привет биржа Bybit совместно с азуки проводят бесплатную раздачу и на сегодняшний день нам открыли доступ к white листу можем добавить свой аккаунт что необходимо сделать пост telegram ссылка на него в описании у кого нет аккаунт проходим регистрацию дальше переходим по второй ссылке на вот эту страницу листаем вниз нажимаем эту кнопку Готово. теперь 20 ноября будет открыт сам клейм. Нам необходимо перейти по третьей ссылке. Вот на эту страницу. Здесь вы видите. Дорожная карта. Что, когда будет. NFT клейм. 20 ноября. 9 ам, Скорее всего утро. UTS. По своему региону смотрите. Сколько у вас по Москве. Я в курсе. Плюс 3 часа то есть 12.00 по Москве. Вместо вот этого, скорее всего, появится кнопка клейма. На данной бирже я ни разу не получал NFT, не участвовал в раздаче, поэтому это первое. И кроме того, как я вам уже все это показал, добавить нечего. Ждем, там будет видно. Главное не прозевать и не ошибиться со временем. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.